Привет, Иван. Меня зовут Евгений. Хотел тебе сказать, что твоя система, ну, очень хорошая, мне очень понравилось. Установил всего лишь за полчаса. Все программки стали нормальные, все хорошо. Я доволен. Сиди себе, ничего не делай, денежки капают. Тем более, что в интернете я провожу достаточно большое количество времени. И деньги за ничего не делали. Отличный бонус. Спасибо тебе огромное, Иван. Я очень доволен. Спасибо тебе большое за систему. Спасибо. Подождите, и уходите с пустыми руками.